Но является как бы, как ликер он тут называется, или там хапошу. вот То есть такая штука, она как бы она по вкусу немного напоминает пиво, но не пиво. Но вот это уже пиво. Такие вот премиум мальц. Хотя... А, написано «Эль». Вот, «Эль». Но, ну, как вам сказать... За 208 йен... Не, это тоже не пиво, но это, это тоже все пивные напитки. То есть пиво начинается там от 250 и выше. Так, давайте посмотрим. Вот здесь вот, да, оно начинается. Холодильник. Так, да, где, где, где? Это тоже не оно. А, вот, вот здесь вот. Вот, вот это уже пиво. Вот, вот 245. Ну, в обычном магазине оно стоит 280. 270-280. А в Дон Кихоте оно стоит чуть подешевле. Ну плюс налог, вы вот судьи не написано, да? Точнее написано, плюс налог, это будет как раз 260 оно, 270. Вот, пожалуйста. Но единственное, вот что мне еще нравится в Дон Кихоте, они продают помимо обычного вот японского пива, да. Заграничное. То есть вот там вот. Вот вот такой вот. Видите? Чуваки берут Левен Браун. Что-то бадвайзер. Бас. Вот классное пиво. И вот такое люблю пить. Пауланер. Немецкое. Грольч так себе. Еще пробовал. Бадвайзер тоже так. Себе. Американское вообще пиво, оно такое мексиканской все легкой вообще ни о чем вот это белое пиво ну это или полубелое пиво да немецкое по Улани, к примеру вот это классная вещь вкусная это, типа как нефильтрованная пшеничная Там разные еще есть. разные коктейли здесь тоже идут самый популярный в японии коктейль это вот типа стронг или же что-то у нас есть ну, вот такие вот, типа чухаи, как они называются. Ну, это просто кирин. Санта. Да, кирины, да, идут. А есть чухаи еще такой, он тоже он дешевый. Вот, вот эти лайчи, вот лайчи, вот вкусная штука. Такая вот сладкий тоже коктейль. Они, кстати, в России, я их не видел прода ну, в продаже, но если так их брать, они такие сладкие. Красная вещь. Ну, вот ликер, вот, самый популярный в Японии, это вот качес, это черная смородина. И апельсиновый сок, качество оранжевый называется. Тоже, самый популярный коктейль, наверное, в Японии. Ну, всякие тут, да, ликеры уже продаются. Калуа, там, это кофейный ликер. Вот раньше, когда я работал барменом, тоже популярно среди японцев был вот и молоко. Есть, там, наливаешь где-то, одну часть калу и два, две части молока, то есть и в этот в стакан с этим как его называется, а, с таким року, стакан рок. Ну вот квантро апельсиновый, вот квантро апельсиновый ликер, или гранд парьер тоже апельсиновый ликер, но а, гранд парьер вкуснее чем квантро. Ягер -мейстер. Ягер Мейстер то есть тоже классная вещь Например, с редбулом хорошо прям идет. Вот даже вот в шейкере, что ли, когда просто сделан под вид. Малибу, Бейлист, ну все самые популярные такие коктейли, то есть джин, там вот снизу идут эти... Это как его... Как она, называется-то? Все забываю. Чинзано-то. В общем, забыл название. Ладно, не суть важно. Я просто его не часто пью, поэтому... Это... Вообще не пью, можно сказать так. Но это девушки любят в основном вот эти всякие... Чинзана... Или еще там есть какие-нибудь варианты. Вот. Красный пила. Вермут. Вермут, вот Называется. Баккарки. и так далее. Ну, тоже, да, классно здесь можно есть, из чего выбрать. Сырые вот тоже, кстати. Мне в Японии, конечно, не очень нравится то, что нет копченых сыров. Очень мало копченых сыров. Но то, что есть, можно взять. Из того, что есть, к примеру. Вот плавленные сырки хорошие. Филадельфия неплохо сыр. Также есть с этим самым вот... Сладкие сыры. То есть я, не знаю, в России таких не встречал тут с этим, с черникой и сыры. С черникой, вот с ананасом. Ананас и морковь. Сыр. Там также пицца замороженная продается. Молоко. Вот молока здесь много, а вот кефира мало. А кефира вообще здесь нет. Но вот в одном магазине... Мы нашли, там кефир продавался, он стоит 300 йен за литр. Ну, дороговато, конечно, но зато вкус натуральный. Молоко где-то 100, 100 йен, где-то 100-120. Средняя цена. Также вот с этой стороны там разные продаются хлеб, там лапша быстрого приготовления. Лимонады, арбузы, вот, кстати, арбузы дешевые здесь стали. Мы такой арбуз видели, тысячи за две продавался в этом в нашем местном, 21 дюйм. Или сколько? Нет, 21 размером, сайзус, 21 написано арбуз, стоит 1000 ев, ну плюс налог 1080, наверное, будет стоить. Персики, конечно, дорогие, но если большие, если маленькие брать, Тем большие тоже, кстати, не очень дорогие, за 300 евро все. Йогурты. Ну, самый популярный вот этот йогурт. Он, скажем так, безвкусный. Туда можно что угодно добавить. Фрукты, овощи, сладкое там, что-нибудь, сахар, и будет классный завтрак. Замороженные продукты. Вот. Это у нас что это у нас? Манго. Да, это манго такие, роял, здоровые ананасы. Я тогда ананас где-то раза в полтора больше. Это упал за 100 йен, а это 250 стоит. Картошка 100 йен. Ну, так же, как у нас там в этом магазинчике у нас продается. Летос. Это вот салат. Гости салата. Морковь. Так. Киви то есть такие же примерно цены, как у в России. Конечно, килограмм картошки у нас стоит дешевле гораздо и капусты тоже стоит дешевле. Примерно вот капуста, вот вилок стоит 107 семь 90 рублей за такой вилок. То есть, это очень дорого. Ну а помидоры вот стоят где-то такая упаковка что там грамм 400 наверное где-то ну 350 400 стоит 90 рублей ну 100 рублей практически у нас в россии 50 рублей килограмм ну 6 ну там 80 рублей килограмм есть еще можно за 50 найти я видел большие вот помидоры стоит 380 да. овощи есть овощи дешевые и Япония, А есть овощи там пипец как дорогие. Грибы. Вот, с кстати, хорошие грибы с картошкой жары, Как маслята идут прям. М -м -м. Или, а, а точнее, не маслята, а опята. Куты, я к Ну, всякая зелень. Вот, ну, зелени, да, здесь дофига разные. Ну, вот. Вот поренса, это их не популярно она особо не имеет вкуса, такая обычная. Ну и всякие вот колбасные мясные изделия пошли. Вот классная вещь, но дорого, 300 иен. Вот такой кусок вот за сколько там грамм? 100, 100 грамм? Ну, может быть около 150 грамм, 300 иен стоит дороговато. Или вот курица грудка. 43 ен за 100 грамм, то есть 43 ен за килограмм. Фарш. Пожалуйста, уже готовый фарш, ну, чтобы не покупать. Ну, в принципе, это как в России везде, допустим. 88 ен за 100 грамм. Достаточно дешево. Свинина, 166 ен за 100 грамм. Это дорого. Я брал за 88 говядина, к примеру, вот. вот. Мраморная говядина, 490 за 100 грамм, дороговато. Вот тоже мраморная говядина, 490 грамм 100 грамм, уж дороговато. Ну, это обычно говядина, такие для стейков берут люди. Или вот, например, вот. Печень, ну всякие там эти, потроха. Ну, все в принципе, что тут у нас еще показать там. А, ну также в Дон есть и кухня, вот там вот видно ее. Они также готовят. У нас есть несколько магазинов в, России, ну, в моем городе, которые также готовят. Тут можно взять уже готовый вот пожалуйста, чтобы не заморачиваться, что-то не готовить. Берешь разогреваешь просто все. Или вот здесь отдельно набираешь себе. Очень удобно, кстати. Это в сладком соусе, типа такие палочки с зажаренной там, курицей или там, ну, основной курицей, там, или овощи немного есть. Вот такие корзиночки с овощами и с фруктами есть тоже очень удобно. Берешь такой за 300 йены там микс из фруктов, очень классно. Мороженое, вот самое популярное в Японии такое, достаточно вкусное мороженое, такое вот. Будьте в Японии, обязательно попробуйте. Достаточно хороший вкус. Пил с печеньками тоже хороший. Всего 100 йен стоит. Ну или для тех, кто любит побольше, вот пожалуйста, упаковки по 6, по 8 штук. Там по 16 есть. Есть вот даже килограммовые, такие 2 килограммовые пачки. Здесь удобные чипсы. Там всякие. Сладости, ну Конечно, я знаю, там многие приезжают в Японию вот идут вот за этими сладостями, там разные продаются, вот, рекомендую тоже, вот, такая вот штука, очень вкусный, типа виноград, там ешь, он прям как натуральный, там, или вот черника, вот, типа таких вот, то конфеток, там, черника-земляника, там, в основном мармеладки, там всякие конфетки, для детей про вообще шип, вот, или вот такая вот штука, то есть леденцы, шоколад шоколад конечно немного дороговатый вот видно да такая вот за 100 граммовая упаковка стоит уже почти 200 йен то есть это где-то 100 рублей кофе вот там вверху вот кофе. оливковое масло и так далее но ну, вот, в принципе и все тут что можно еще тут. много можно много долго ходить я и так уже в принципе достаточно долго не снимал но соевый соус конечно <laughs> выбор конечно в японии это просто пипец видно вот вот это все со, соевый соус вот, вот это вся половина то есть ну и уксусы так что вот такие дела ну вот и все, в принципе. Я уже тут полчаса снимаю. И, блин, надо заканчивать. В общем, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А я с вами вижусь в следующих видео. До связи.